С теми делами, которые... Это продолжение первой, части. Да, продолжение первой части. Потом есть а, материал Галины. И а, еще один, как бы один большой блок, на который нам обязательно нужно всем а, собраться: это что нам делать? Вот текущую ситуацию мы с вами сейчас все обсудили. Она как бы всех мусорами зовут, что делать дальше. А, соответственно, я и Андрей мы будем как бы приглашаем всех участников в этой, как бы, накидать идеи. Что можно сделать? Наверняка у вас какие-то есть, но не буду замокать. Динар, пожалуйста. Я думаю, что потом, когда мы накидаем идеи, мы все-таки опубликуем и предложим в электронной уже форме, в той же группе наблюдателей, продискутировать более широкой аудитории и поискать. Типа, Значит, помимо меня здесь подошел еще Шмаков, я, Он тоже богатейшим опытом обжалования о э, избирательных прав имеет поставленных под... по да, э, э, очень будет интересной вас. Э, По-моему, кто-то еще подошел, кого-то еще видел, не был первой части. Итак, э, значит, э, по э, обжалованию нарушений э, в судах, э, в которых принимал участие и я. Значит, примор, я. Попытаясь быстренько пробежаться, здесь присутствует несколько заявителей, с которыми мы вместе ходили, они уже более могут детально каких-то вещах установить. Приморский, Приморский районный суд, судья Феодорити, с такой греческой фамилией, она единолично рассматривает дела, вытекающие из публичных правоотношений в Приморском районном суде. Она и никто другой, в отсутствие ее даже по причине болезни или отпуска, председатель нынешнего приморского суда дела замораживает и придерживает на соответственно передачу и во многих сюда кстати, обстоит дело именно таким образом есть несколько, где дела перераспределяются между судьями значит, заявителем по участковой избирательной комиссии 1874 выступал Дмитрий Владимирович Рыблян он являлся просто избирателем соответственно голосовавшим на этом участке и обжаловали мы Итоги подсчета голосов на избирательном участке 184 в рамках выборов муниципального округа комендантский аэродром. Основные, основной, скажем, массив нарушений это несоответствие несоответствие итоговых данных, опубликованных в системе газ выборы, материальным соотношениям. Многие читали доклады. Наблюдатели, когда. Реально выясняется, что на 9 избирательных бюллетеней, извлеченных из стационарных и переносной для голосования, больше, чем было выдано избирателям, что позволяло усомниться в подлинности и достоверности отражения воли граждан в итоговом соответственно, протоколе. А уникальность суда... По этому делу заключалось в том, что судья удовлетворила быстрее об истребовании всей избирательные документации всех бюллетеней, которые были доставлены, и, соответственно, территориальной избирательной комиссии, где они хранились, и до сих пор хранятся, надо сказать, все сейфе судьи Феодорите и не возвращены в ТИК, поскольку она не знает, она теперь столкнулась с тем, что она не знает, что с ними дальше делать, какой порядок. Вот. Что позволило э, посчитать вне правды судебного заседания, а, соответственно, ознакомиться как с вещественными доказательствами, нам посчитать бюллетени и убедиться в том, что, э, наши, что вот эти нестыковки в ГАСА реально явля не являются техническими ошибками ввода, а являются действительно отражением материальных вот этих доказательств э, в виде бюллетеней. А. Были и другие нарушения по этому процессу, касаемо... Один из членов комиссии, будущий еще членом комиссии, был зарегистрирован кандидатом на этом же избирательном участке. Потом, правда, произошла какая-то странная манипуляция задним числом, появились документы, согласно которых я был исключен и заменен на другого члена комиссии, но... Это не являлось принципиальным основанием для возможности назначения повторного подсчета. А вот те недостоверные данные, на которые указывали, являлось. Однако судья приходит к выводу, это отражено в решении, о том, что она признает нарушение избирательного законодательства при подсчете голосов, которые были установлены в ходе судебного разбирательства, признает несоответствие протокола скажем так, вероятному волеизъявлению граждан, но при этом делает из этого вывод, что 9 бюллетеней не могли повлиять на а, итоги отражения волеизъявления, Выносит вот такое потрясающее а, судебное решение. Сейчас а, в Санкт-Петербургском городском суде а, условно дожидаемся коммуникации апелляционной жалобы, которая подана. А, пока что слушание, дело, слушание не назначат. Тот же заявитель э, подал заявление об обжаловании итогов по 199 округу, соответственно, муниципального образования. Избиратель комендантский, сам, да? Да, избиратель, комендантский аэродром. Вот. И ему, кстати, было отказано не в связи с отсутствием у него права обжаловать решение высшестоящей комиссии о результатах, а в связи э, якобы с пропуском сроков попрощения в суд соответствующей инстанции. А при этом сделано это было волюнтаристски. Комиссия пришла, принесла итоговый протокол, который обжалуется, ну, по ИКМО, и заявила, что он был опубликован в такую-то дату. Никаких доказательств опубликования представлено не было, никаких источников опубликования представлено не было. Суд э, признал, что опубликование состояло со слов, соответственно, комиссии и тем самым посчитал возможным признать пропущенными сроками. Хотя на самом деле я хочу на этом заострить внимание, что в большинстве муниципальных образований Санкт-Петербурга был нарушен порядок опубликования как итоговых протоколов о результатах по избирательным округам, так и решений о признании итоговых протоколов и результатов выборов в целом по муниципальным округам. Причем если последние решения в итоге были опубликованы, в соответствующих изданиях, то итоговые протоколы, как правило, не были опубликованы нигде. Что, в принципе, позволяет обжаловать результаты по округам, в том числе и до сих пор. Потому что сроки трехмесячные в соответствии с 67-м федеральным законом исчисляется не с момента принятия, а с момента его а где на газ, сайте ГАЗ-выборы итогов не считается? Нет, э, э, ГАЗ-выборы не, не считается, не является источником опубликования итогового протокола. А что что делаете? А, в разных муниципальных образованиях в соответствии с уставом или в соответствии с специально принятым регламентом устанавливается, что является источником опубликования. Это может быть газета, это может быть также стенд местной администрации. Здесь надо понимать, что доказать, что на стенде имелась информация, комиссия может ли в том случае, если судья верит всему, потому что гладиолов? Но судья Феодоритика у нас как раз по Приморскому районному суду демонстрирует полную, полную лояльность нарушителям избирательных прав. Соответственно, вынесло то решение, о котором я сказал. Значит, надо отметить, что интересы, интересы комиссии представлял заместитель председателя территориальной избирательной комиссии соответствующего номер. Я не помню, Приморского да. Приморского района председатель. Председатель 28 ТИК. Да, двадцать восьмой председатель. Вот не присутствовал председатель, а интересы представлял заместитель, председателя, которому прочит место, прочили, по крайней мере, место председателя ТИК номер два нет а в район. А -а -а. Василеостровский это... вот, районный да что кстати потом мы будем про анализе говорить содействует а безусловно внутренней их ответственности председателей Тик за выборы муниципальные а не только губернаторские в целом и полная вовлеченность администрации а, и э, Тиков в эту в эту работу по муниципалитету далее значит Василеостровский районный суд э, там рассматривалось большое количество и продолжает рассматриваться дел. Здесь присутствует э, избиратель и кандидат э, по муниципальному округу Васильевский, э, э, значит, господин Фасахов э, И... Да, Владислав. Э, да, благодаря которому мы смогли подать заявление об обжаловании итогов по... Значит, одно дело у нас объединенное, там 5 избирательных участков, 125 126 127 130 131 соответственно, входящих в ЭКМО Васильевский. Это муниципальные выборы. Процесс, надо, кстати, сопротивляться попыткам объединения дел. Казалось бы, это упрощает, но на самом деле очень становится сложно оперировать доказательствами разноплановыми по разным типам нарушений в таком большом процессе. Процесс обрастает большим количеством томов очень тяжело работать. Апелляционная жалоба по этому делу и моя, и Владислава находится сейчас на коммуникации, условно, в Санкт-Петербургском городском суде. Есть у нас там э, сложности, нас ненадлежащим образом информируют о движении жалоб, э, и все информации располагаем. Дальше. У нас было еще одно дело по, с Владиславом, это по участку 128. Закончилось оно, собственно, таким же отрицательным решением. А, и особенность, кстати, решений по заявлениям Фасадова, что судья Чехии Ильи Михайловна, рассматривающая тоже практически единолично все дела в Иссадостровском районном суде по избирательным правам, тоже допускает признание нарушений, оценивая их как несущественными для принятия решения о повторном подсчете голосов на избирательных участках дальше Далее, соответственно, это избирательная комиссия УИК-129, опять же с заявительным фасадом, где он являлся кандидатом. И в качестве избирателя Владислав обжаловал итоги по округу номер 16, соответственно, ИКМО Васильевский у нас там результат нам отказано с принятия, да, насколько я помню? Ну, там приостановлено, потом возвращено, но И частную не... жилобу я, по подавал, да, в городской суде? Нет, ну, в общем, создано препятствие к тому, чтобы Есть, это я... дело было рассмотрено в судебном заседании. Значит, также мы в Валерий-Островском районном суде с хорошо известным Алексеем Касаткиным, здесь руководителем партии «Прогресс» в Санкт-Петербурге, обжаловали... Итоги по 140 и 144 избирательному участку это муниципальное образование гавань. Соответственно, результат такой же отрицательный. Признаются нарушения, доказательства оцениваются лишь в пользу, имеющиеся в пользу избирательной комиссии. Очевидные доказательства в пользу заявителей просто не попадают даже в оценку решения, соответственно, судов, которые принимают. Сейчас там препятствуют в прохождении операционной жалобы, подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд в связи с необоснованным возврат. Также Алексей Касаткин подал уже как по одному, по 18 округу, это Экмо-Гавань, жалобу как житель, как избиратель на признание итогов по округу недействительными в целом. И, соответственно, по 16 как опять же кандидат. А далее Евгений Ласточкин, он, по-моему, коммунист, коммунист России, если я не ошибаюсь. КПРФ, да? КПР, да? Представитель. С его помощью и благодаря его заявлениям Обжалуются 123, 124 и 119 участки. Опять же, Икмо Васильевский. Вообще Икмо Васильевский у нас лидирует по-моему городе. Может быть, по Адмиралтейскому там э, тоже высокие цифры по количеству э, поданных и, по, ну, и рас, рассматриваемых судами заявления о нарушении избирательных прав. По но из особенности были истребованы видеозаписи из э, АТС Смольного. А, они... Изучались судом в ходе судебных разбирательств и подтверждали позицию заявителя о том, что количество, опять же, бюллетеней, извлеченных из УРМ, больше, чем количество выданных. В том числе комиссия занимала позицию, пыталась съехать на то, что ошибочно посчитала бюллетени неустановленные формы как недействительные. И э, были требованы бюллетени в пачках недействительных, представлено в суд, из них мы извлекли свеженькие сложенные, подготовленные прямо к суду бюллетени э, другой участковой избирательной комиссии, соответственно с печатями э, не той комиссии, что мы обжаловали происхождение этих бюллетеней суд устанавливать отказался. Но в общем, но когда стали исследовать видео, э, убедились, что позиция э, МОО сыпется на глазах, и с этим суд и прокурор в участвующий в деле поступили очень просто. Они, прокурор выступая с последним словом, а судья вынося решение, сделал вид, что никакого видео в процессе не было. И что ты делаешь этот процесс, то без у нас заседания были по 8 часов даже. Мы видео, когда исследовали, крутили его с, со скоростью 32Х, то есть ускорением. Но когда подходили к нужному этапу подсчета голосов, мы замедлялись. И как раз в этом суде было опробировано, что мы прямо под видео пересчитали количество недействительных бюллетеней. И судья, и прокурор согласились с тем числом, которое мы увидели в суде. Но потом, когда они стали анализировать это доказательство, они посчитали возможным его проигнорировать вот. значит апелляционные жалобы по трем вот этим участкам 123, 124 119 запланированы на 20 мая, смотрите как далеко отнес городской суд рассмотрение апелляционных жалоб по этим делам дальше Ласточкин у нас обжаловал также 15 округ по ИКМО Васильевский отказали в принятии заявления якобы в связи с пропуском срока. Сейчас подана частная жалоба в Санкт-Петербургский городской суд. Дальше многим известная депутат Ольга Галкина в Василеостровском районном суде выступила как избиратель, обратилась с заявлением об обжаловании итогов по в целом по округу номер 20, а, соответственно, это муниципальное образование морское. А, Особенность там переписанные протоколы, там очень сильная доказательная база. А, ей отказали... Там было очень интересное, интересное заседание. Значит, в, одном, в первом предварительном заседании представители КМО, ссылаясь на решение Конституционного суда, многим известно, вот это 8-е, 8, 8, 8 по-моему, да, решение, а, ссылалось на то, что Избиратель не вправе обжаловать результаты вышестоящей комиссии. А также позиция была основана основывалась на постановлении Пленума Верховного суда, посвященного избирательным правам, и ссылалась на, позицию, на норму 260.1 статьи Гражданского кодекса. И Судья неожиданно в этом предварительном заседании поддержал нашу позицию и наши возражения, ссылаясь на то, что ни Конституционный суд, мы с тобой обсуждали, ни Верховный суд в своих судебных определениях, ни нормы гражданского кодекса, ни нормы федерального, ни регионального закона не содержат прямого запрета избирателям обжаловать решения вышестоящих комиссий если они являлись избирателями, не входящих в эту комиссию участковую, и приняли фактически реши... участие в выборах, соответственно, вправе рассчитывать на то, что их голос будет посчитан надлежащим образом не только в участковой комиссии, но и, соответственно, при подведении итогов в целом по тому, тому избирательному округу, избирателем которого они являются. И надо сказать, что э, судья достаточно четко сформулировала отказ удовлетворения хода, э, ходатайства. А дальше произошла фантастика. Она назначает следующее предварительное заседание на 9, на 9 утра ну, определенную дату. Э, мы приходим к э, 9 утра, без 15.9, нас не пускают в здание суда. Говорят, что только с 9 нас допустят. Залу заседания. Потом в 9:05 нас пропускают, очень сильно проверяя внимательно наши вещи. А когда мы заходим в зал, в 9 часов где-то 10 минут, в зале присутствует прокурор, судья, соответственно секретарь, представитель, которые неизвестно каким образом, может, быть, в 8 утра или там ночевал. Пришел 5 -5. и обсуждается. Но мы успели. Обсуждается уже письменное ханатство того же плана и того же содержания, которое ранее было отклонено устно. Судом без права, соответственно, его обжалование. Да, и э, судья меняет свою позицию ровно на 180 градусов. И, соответственно, нас вот по делу Галкины таким образом выносит. А сейчас ну, довольно этом, есть, сильная частная жалоба находится есть, в городе. Более суда. Я как бы вам на Я на него ссылалась более позднее, чем 8-5, где прямо разрешено. Как бы люди же судились по этому голову. Я знаю. Да, да. Судья, а, судья Погалкины Погал, по Там не Чикри была, там была другая судья Рибко. Чекри была в отпуске. Вот, кстати, в Василостромском суде несколько дел попали в судья Найденова, Рибко и еще одна Игорина. Соответственно, сейчас дела Василия Василиостровском слушаются у Равной. судей, не только у Чекри. Значит, далее, по округу Морской в производстве находятся суда еще первой инстанции очень серьезные дела по округу 19 и по входящим в него, соответственно, избирательной комиссии 146, 142, 150, 151 заявитель, один из помощников депутата Да. Василий, Денис, да. Вот. И э, там очень серьезная идет борьба. Большое количество свидетелей, большое количество доказательств фальсификации э, итоговых протоколов, изготовления новых протоколов. И э, э, ну, я думаю, что все равно суд придет к тому, что в решении просто не даст оценку тем доказательствам, которые свидетельствуют в пользу заявителей. Как ну, обычно происходит тогда, когда эти доказательства реально ну, существуют. <клес> Значит, в Калининском районном суде э, слушается... Э, сейчас слушалось три серьезных дела, крайне, о которых мне известно. Одно дело по унесенной урне может быть кто-то слышал что а когда это типовой, да типовой да когда вы, соответственно на территории УИКа прибыли э, прибыли соответственно члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии а представители кандидатов сами кандидаты э, неожиданно члены комиссии решили, что они могут взять просто урну с бюллетенями и уйти, считать куда-то в другое. Не урну, а, а стационарный, стационарный ящик. ящик. да. Стационарный ящик для голосования. Они, его, соответственно, унесли. Вот. Там идет борьба тем, что комиссия представляет своих свидетелей, заявители представляют, соответственно, своих. Идет, все называется, Такое серьезное что противостояние. Не... В последнем заседании было очень интересно, пришла сотрудница полиции, которую не смогли найти представителей КМО и подготовить заседание. И она дала неожиданно правдивые показания. Как... Вот. В том числе потому, что, как я понял из записи я слушал, она не понимает, что то, что совершили члены комиссии, является уголовно наказуемым деянием. Она просто не знает законодательства. И поэтому она посчитала, что комиссия вправе. Осуществить Иди была такая действия, она лишь должна была проследить, и она считала, что она выполнила свои обязанности и подробно рассказала, как это все происходило при полном протесте со стороны представителей ЛИКМО. Поскольку те сотрудники полиции, которых привели они и которые свидетельствовали, они откровенно угали, И получается, что вот у нас уже позиции, и по свидетелям со стороны полиции. Судья Емельяненко, надо отдать должное, один из немногих судей, которые рассматривают в городе дела, связанные с публичными правоотношениями, которые позволяющие работать и с доказательной базой, и зачастую выносящие справедливо обоснованные решения. Судья Емельяненко по этому делу предоставил собственно, нам, заявителям, возможность фактически изнасиловать АТС Смольного. Туда мы уже посылаем сейчас четвертый запрос судебный, на который те вынуждены отвечать. Цель это выяснение нахождения видеозаписей, которые не были утилизированы по прошествии трех месяцев, но которые почему-то АТС Смольного выдавать судебным органам отказывается, ссылаясь на наличие каких-то договорных обязательств с тиками, по трехмесячному хранению этих записей. Ну То есть мы пошли по пути, мы сначала запросили, нам сказали, простите, три месяца вышло, записи нет. Потом мы запросили, а какой порядок обращения с этими записями, представьте нам договора, представьте внутренние регламенты. И вынуждены были скрипя представить. Мы прочитали эти внутренние регламенты, запросили помощью судебного запроса, представьте нам документы, подтверждающие утилизацию записей, то есть уничтожение их серверов и уничтожение резервных копий, соответственно. И вот они сейчас вынуждены а, каким-то образом выкручиваться, да, потому что на самом деле неофициально известно, что видеозаписи по-прежнему хранятся, сохранены и, и могли бы быть представлены. Это по поводу видео и важности видео обеспечения гласности выборов, мы поговорим дальше. Значит, этот процесс очень интересный. Потому что у него есть перспективы унесения судом решения, и суд э, чувствует, что его пытается склонить на, к целую, да, к произволу, и сопротивляется. Это не, не много... Динар, какой это УИК? Я УИК сейчас не подскажу, но... Понятно. Это... А заявитель? Это мой, это заявитель Амосов. Вот. Дальше. Была заявитель Молдавская, она была избирательным членом комиссии, насколько я помню, с правом решающего голоса. Это одно из первых дел, которое дошло до городского суда в порядке апелляционного обжалования. К сожалению, э перспектив что-либо доказать там. У нее тоже материальные соотношения не шли. Э -э явный как бы, перебор был с количеством извлеченных из по сравнению с количеством выданных бюллетеней. Но э -э, позиция пози пози районных и городских судов по этому поводу шли технические ошибки. Не в или неустановленной формы. И технические ошибки, в том числе. Далее. Выборский районный суд. Там у нас традиционно всю, всю публичку и всю публичку, тем более, связанную с выборами судит на наш взгляд коррупционный или не правосудный судья Гребенкова Лариса Валерьевна, Лариса, Лариса которая допускает чудеса правосудия, Например, в делах, в том числе и с моим участием, был такой прецедент, когда рассматривалось дело по заявлению Рыбакова, Николая Яблочника, по выборам губернатора, и зашла речь о исследовании доказательств, уже собранных по делу, и обсуждении этих доказательств. я Сделал несколько предупреждений мне искусственных с тем, чтобы удалить меня из судебного процесса. И когда я отказался починиться необоснованным, немотивированным требованием суда, а приставы не стали слушать судью в честь моего физического удаления зала, судья вместе с представителями моей прокуратуры сбежала из зала и закончила судебное разбирательство в одном из других залов, выгнав оттуда другого судью вместе с При этом это подтверждается и протоколом судебного заседания, и видеозаписью. В... Уникальность того, что я Сумел добиться у судьи Гребенковой, чтобы большинство процессов, которые я там веду, они под видео происходят. Есть видеоматериалы, доказывающие... Приставы не стали слушать судьи. А не потому что... Почему они не стали? Потому что я... Суд... я сумел их убедить в том, что судья должна представить мотивы, основания моего удаления, а она их не могла сформулировать, потому что ее немножко снесло в части эмоций. Я она не могла, на самом деле, Это просто ты справиться ты гости. Да, ты да, ты с от За Да, мы двигаемся. Да, вот. Значит, там у нас несколько дел по Парнасу. Знаете, слышали многие, какой беспредел творился в муниципальном образовании Парнас, где... В основном на стадии регистрации. А в основном на стадии регистрации беспредел? Ну, там и бандиты приезжали, давили на членов комиссии у нас, когда в день требовали от них э, не подавать жалобы или отзывать свои жалобы, поданные у э, Вики. Не, не бандиты, а на дружине. <свеч> вежливые люди. Вежливые люди, да. да. И и вежливые люди. Ильяц, Ильяц <свеч> немножко по, по Выборскому район узнает, какие вежливые люди в этом <свеч> Вот. Соответственно, сейчас еще есть заявитель Чернядева, она обжалует по муниципальному образованию 15, но там, скорее всего, будут вышибать, опять же, по срокам, полагая, что комиссии не обязаны представлять суду доказательства опубликования итоговых решений, хотя это, очевидно, незаконно. Иные заявители, как раз Илья Шмаков, Марченко, Кирилевник и другие, они прошли стадию рассмотрения суда первой инстанции, где им было в том числе по причине того, что избиратели не могут обжаловать решение по избирательным округам. Это как раз вот пересечение у нас с Василиостровским островским районом. И я думаю, что мы будем искать пути обращения в Конституционный суд совместный по поводу преодоления этого права Значит, Невский районный суд, помимо вас, активно обжаловывался, ситуация по избирательной комиссии номер 1568 это Ивановский соответственно муниципальный округ Ивановский обжаловались и выборы губернатора и выборы муниципальных депутатов <говорит> уникальные, <говорит> уникаль... <говорит> да, вот уникальные заявители они находятся <говорит> здесь сейчас справа от меня это Ольга Владиславовна Шереметьева и правильно? Митева и Андрей Барабанов а уникальность заключалась в том, что э, они являлись не только членами комиссии с правом решающего голоса, они являлись избирателями э, по этому уже участку, что э, давало ему определенную как бы по сравнению со многими другими заявителями в районных, в районных судах. А те нарушения, о которых они сами, думаю, расскажут, были выпиющими и имелись, имелись все доказательства того, что эти нарушения повлияли на вольное изъявления. Соответственно, я вам потом попрошу немножко осветить, как это шло. Сейчас по одному из дел нам отказали. Мы сами немножко прозевали по губернаторским с подачей апелляционной жалобы и не удалось восстановить сроки, хотя в принципе основание к их восстановлению было. Сейчас частная жалоба в городском суде по срокам. По Второму делу по муниципалитету нам тоже отказали в приеме апелляционной жалобы, но мы сумели восстановить по ней сроки. Сейчас апелляционная жалоба принята соответственно к производству. Далее я, как избиратель, сам обратился с заявлением по правобережному муниципальному образованию. Интерес заключается в том, что. Я голосовал, будучи членом ТИКа номер пять на территории, соответственно, администрации Невского района. Да. И, соответственно, в последующем в качестве представителя вышестоящей комиссии уезжал на избирательную комиссию в период досрочки и установил ряд нарушений, которые ну, документированы и отправлены, соответственно, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. И хочу как бы тоже попытать немножко повыявлять а позицию. Я сам себя буду представлять. Как ни странно. Значит, в Красногвардейском суде практически не было, и красногвардейский район практически не было заявителей. К сожалению, был такой избиратель Грибин, который предоставил мне доверенность, но ввиду высокой занятости, мы там пролетели, пролетели по срокам, по восстановлению сроков на обращение за признанием итогов подсчета недействительных. Здесь, кстати, очень важная позиция, я думаю, многие со мной согласятся, что если кто-то ввязывается ну, в судебную тяжбу, во многом ответственность лежит на инициаторе, то есть на заявителе, в том, чтобы он контролировал ход процесса, потому что нас, Представителей, которые помогают, мало. Загрузка у нас колоссальная. И порой мы, к сожалению, допускаем реально ошибки с тем, что не успеваем в срок за заявителя совершить те или иные действия. Значит, Красносельский, Фрудинский, Октябрьский районный суд, на самом деле, у нас представлен одним боевым очень заявителем, Евгением, которому котором тоже будет предоставлен он расскажет очень интересно связанные между собой процессы где обжалуются в порядке 25 главы незаконные действия правоохранительных органов которые участвовали в его возпрепятствовании мобилизации своих прав в качестве члена комиссии представителей СМИ да соответственно решение комиссии ТЭКМО у нас кучена да которые соответственно принимали незаконные решения о, а, опять же, выдворении представителя СМИ. Не принимали. Они, они не принимали, они да, публиковали потом решение. Вот. Интересно, что сама диспозиция обращения в суд заключается в том, что Евгений воспользовался правом по 25-й главе, подал заявление по месту жительства, по месту регистрации, где ему первоначально, я так понимаю, по нахождения сначала. А, по месту нахождения, это да? Там ему отказали в принятии заявления по надуманным основаниям. Вот, Успевая в сроке, он подал заявление по месту регистрации, обжалывая те же самые действия. Этот Красносельский районный суд. Параллельно обжаловал действия сотрудников полиции. В... Прокуратуры еще. Не прокуратура... А, прокуратуры в Октябрьском суде по месту нахождения прокуратуры. Нет, Октябрьский у ну, нас. Октябрьский, такое? это Санкт-Петербургский Санкт да. Ну, в общем, серия процессов. В итоге потом в первом суде удалось через частную жалобу все-таки преодолеть от нежелания Франциского районного суда рассматривать. И тут возникли у нас некоторые правовые коллизии в части того, где же это дело должно слушаться. Мы сейчас эти коллизии преодолеваем, поскольку дело касается нарушения прав представителя СМИ. Спасибо, к нам присоединились юристы Фонда Свободы и Информации, так он раньше назывался, сейчас это группа 29 от 29 статьи Конституции, которые тоже помогают Евгению и мне немножко чуть-чуть участвующему в этом деле в восстановлении, в восстановлении правды, да, по тому интересному делу. Значит. Это все, да. На самом деле, я рассказал вам практически о 30 делах. А э... аналитики Да. Ну, Сред... ан... Срез, Сред... Аналитики еще пока никакой не было, мы о ней поговорим. Но краткое резюме, прежде чем я предоставлю слово э, э, Владиславу, Евгению, Ольге Андрею, который немножко может быть свои впечатления о судебном разбирательстве, поделиться, я хотел сказать. Вот о чем. И не согласен э, коренным образом с позиции А. Э, Дмитрий наумнул о том, что э, если на суды не оказывается никакое административное давление, то они осуществляют э, -закон, законное правосудие в части восстановления избирательных прав. Я считаю, что на этапе до проведения самих выборов просто была дана установка судам, и, э, которая связана с общей политической политической установкой, что надо показать, что есть выборы, что они якобы законные, и что есть оппозиция, которая всяческим образом пытается эти выборы скомпрометировать, эти выборы сорвать, а потом, соответственно, когда ей не удалось это сорвать, причем оппозиция так в широком смысле слова, пытается это через пересмотреть. суды да, пересмотреть результаты и так далее. И то, что суды, на мой взгляд, суды восстанавливали в в том числе и оппозиционных кандидатов, было связано именно, мне кажется, не с самостоятельностью судов, а с конкретными установками, которые, которые были даны. Я совершенно согласна с вами, потому что вот я была на улике, и меня как кандидат, да? И много раз приходили там сотрудники полиции, и они много раз как бы... Вот вы хотели меня удалить, да, но вот я понимала, что они вот вроде, уже собрались, уже пошли, да, но не удалялись. Это была установка, чтобы мы все кандидаты, чтобы мы все остались, появились видели этот трэш до конца. Я согласна, что... На, да. на, на самом деле, я делаю вывод, что, что как институт... Может, у нас есть демократия? Как, нет, дело, дело не демократия. Дело в том, что институт а, выборов, а, он должен... должен его нужно имитировать, им нужно э, показывать для общественному мнению, в той внешней части, которая общественному мнению доступна для восприятия и анализа, что этот институт существует, а что э, претензии гражданского общества, немногочисленного не оппозиции к этому институту, они голословны, надуманы и, и так далее, потому что Вспомним до того, как произошли вот эти конституционные суды, которые восстановили избиратели например, вправе обжаловать даже э, итоги на участке. Э, основное, основное право активное, в данном случае все активное, активное избирательное право граждан у нас заключалось в том, что вы можете прийти, и если вы на этом участке зарегистрированы, вам обязаны выдать бюллетень, вы имеете право опустить бюллетень. И э, общество... Власть говорила, у них все была возможность взять бюллетень и опустить в урну, Что они еще хотят? Вот. Да. А э, применительных кандидатов, все, кто хочет зарегистрироваться кандидатам, вот все зарегистрировали, все смогли, э, кто уж там э, совсем не напортачил с документами, смог, соответственно, принять участие. Да. Вот. А вся остальная кухня, которую мы с вами погрузились, которая нам доступна, вот, она для общества и недоступна, и непонятна. Соответственно, в этом смысле общество, к сожалению, глухо к, к темам, к нарушениям, которые, на которые мы пытаемся обратить внимание. А вывод по судебной системе. Ну, судебная система полностью деградировала. Спасибо. Вот, выводы полностью... Наконец. Выводы, наконец. У нас, у нас еще, у нас еще а? не спустят. Я тебе отвечу. Пожалуйста. Да, у, у нас. Вот, э... динар. Я слово хочу передать. Давай, все, да. давай, да. давай слово. Значит, Значит Владислав, только... Я был кандидатом по муниципальному округу Васильевский, там же проживаю тоже, и наблюдал на одном судебном избирательном участке, Мы все мои заявления там, о видеосъемке, о 20-м досрочной... больших все эти события и в более законную форму в более такую же солидную форму все это дело ну как бы Планировалось кем-то там выше установить депутата Вторая группа это бывшие депутаты, которые вышестоящие органы хотели сместить, которые уже там принимали самостоятельные действия и мало управлялись. Вот. И четвертая группа, она такая, как бы, ну, для отлога глаз. В итоге что получается? Сами вот самовыдвиженцы, если они да, недостаточно известны, они, они все равно не, не доходят до победы в этих самых выборов И еще тоже момент, что у нас такое законодательство и такое значит, хозяйство, что если мы уходим до да, этого, то мы будем вынуждены сотрудничать с этой властью и в итоге мы упадаем, что это самое на этих законах и делать то, что Солю, требуется. Ослуживаем власть, обслуживаемся. Соли, власти. Да. Хотя, с другой стороны, вот сейчас принимаются какие-то новые законы, там про капку, ремонт, еще что-то, ну, которые влияют на управление домов. Ну и в итоге граждане, которые совсем в это дело возникают, они просто будут дальше послушными исполнителями, там оплачивающими а это. Друзья. Давайте, да, у нас еще просто есть два раза. Ну вот у меня такой пример. Ну, Сава, у меня -э, к вам Динар. вопрос. Одинар. Как... Не, можно вопрос? Одинар, мы потеряем. Очень коротко. Очень... Скажите, пожалуйста, а, вот судья Щепли рассматривала это дело до вынесения решения. Вам показалось, она да, предоставляла возможность а, вам, заявителю, мне как представителю, а, представлять доказательства и требовать доказательства? Судья Щиплин, на самом деле, вроде как такое создавало впечатление порядочного, законопослушного, грамотного человека, вот. но в итоге-то там в законе ясно написано, вот, в процессуальном кодексе, суд, он не ограничен требованиями заявителя, обязан исследовать все в общем и даже что больше затребовать, то есть, как я понимаю, достаточно обратиться в суд, а дальше уже суд должен там закону справедливость устанавливать. А в итоге мы видим, что наши все эти посудки были замотаны за, за это самое Вы еще суд должны учить, как надо действовать. Судью нам приходится учить, кто давайте, давайте, а, давайте а, еще а, Спасибо, Спасибо закуснее. Евгений, расскажите Есть, что добавить? Да. есть еще что добавить? Да. Ну, Много я что добавил, Есть еще и мой Георгий Субха, который динамир сказал. Вот, да, тратит, как ну, там дело было очень короткое. Дело был, <с <с Как бы представитель избирателей, мы решили подать заявление в оспаривание задов выборов. Заявление мы указали, подвоз избирательных автобусов эти вот не прошитые списки избратья на заслуживание которые каждый раз составлялись новые и эти нарушения, которые писала Елена Симакова на избирательном комиссии, на том, что записировано нарушение, из-за этого заявления. заявление все было указано заявление полоно на самый последний момент и поэтому без воспошлины вот. заявление просило, о а он срочил потом и принес заявление а в результате заявление было оставлено без заплатили, вынесли на определение, поступило оно мне за, за два дня до окончания сроков, естественно ничего не успевал, не во времени, я уже подал заявление на госпошлины и с ходатайстом о восстановлении сроков. Мне вернули на том основании, что сроки могут не восстанавливаться, а только продлеваться. Ну, закон, да. То есть э, сроки, установленные судом, они не установлены законом, не установлены судом. Они могут только продлеваться. А сроки, установленные законом, они могут восстанавливаться. И да? То есть да, когда-то синтаксис коммулировал. На этом основании все вернули. Ну вот у меня не хватило каких-то, наверное, юридических знаний и времени, чтобы все оспаривать для основания вот этого. То, <посудивший> зависимости... дискуссия тоже <посудивший> вопрос, как бы, опережайся чуть, Ольга. <клевший> <посудивший> <посудивший> <посудивший> не, не, у нас просто будет какая-то еще будет дискуссия по общим? <посудивший> <вот, тогда посудивший> <и> <посудивший> Кого-то из своих выключили. Да, <смех> из-за да. этого, Устим я говорю, почему не оказалось, а, ну вот такую информацию, какую-то такую, такую, такую района, получить она, в связи с этим, что из-за того, что вот эта пятерка, которая была уже, в общем, упакованная, готовенькая, из-за того, что включили азербайджанцы, как они договаривались, но это было уже потом. А Слушай, какой, какой, -то какой, -то момент, из какой один из них вылетел, и его не предупредили. Это даже вне студенты, как Они между собой не договариваются. Назначили. Поэтому я почему-то подробно рассказывать, что там действительно существует несколько течений. То есть вот Единая Россия свою пятерку прикрыла, как умела, и вдруг откуда-то коммерческий интерес. И вот каким образом, когда такие интересы столкнутся, что происходит? Вот после этого коммерческого интереса, а я вот общалась с представителем «Строидливой России», когда этот пятый вылетел вот после того, по фамилии Подвязников, я просто просила вот запомнить эту фамилию, потому да, что это действующее лицо, потом оно тоже участник детектива, ты мы еще услышим. Вот, этот, этот нефть, фамилий Подвязников, он был настолько возмущен, а он вначале, даже в газете опубликовали, Потом его а вызвали а и а а сказали, сказали, что нет. На самом деле все не так работало. А Булгаковский как вы слышите? Афанасий, Афанасий. Афанасий. Он был посмущен. И в посмущение из-за того, что района, с ним не согласовывали такое развитие событий. По то, что он проходит, то он тоже как бы там был обеспечен. И он начал совершать хаотичные движения. И это одно из вот этих, видимо, эмоциональных хаотичных движений привело его... В «Справедливую Россию, он успел, я буду судиться вместе с вами». И по этой причине они узнали о том, что вот как дело было. И он пришел было. и говорит, я тоже буду судиться, это наглость. Они бы вот, должны были, я подходили, и они его макреты